Как сохранить декларацию по НДС в удобно читаемом виде? Это будет полезно для тех, кто использует отчетность внутри программы 1С Бухгалтерия. Отчетность от компании «Калуга Астрал» или те, кто планирует использовать отчетность от «Калуги Астрал». Я считаю, что это очень удобно, в отличие от «Контора», от ТАКСКОМа, СБИСа, тем, что здесь все уже интегрировано внутри программы. Не надо ничего выгружать, никакие отчеты, не надо ничего загружать. Все здесь. Итак, приступим. Во-первых, для чего я сохраняю декларации? Ну, потому что облако есть облако, я предпочитаю, когда все данные отчеты находятся у меня на компьютере. Это раз. Потом бывает, что декларацию куда-то нужно отправить. Это два. Предположим, вот у нас есть декларация. Мы ее хотим сохранить. Открываем ее. Здесь, на мой взгляд, более предпочтительный вариант. Второй. Через кнопку «Печать». Форма без штрих-кода, но зато со штампом ЭЦП. Мне вот этот вариант нравится больше. Но опять это мое личное субъективное мнение. Выбираем данный вариант. Видите, сколько здесь листов. Я оставляю галочки на всех листах. Если вы не хотите все сохранять, а как-то выборочно, то вы снимаете галочки и ставите выборочно галочки. Я поставлю везде. Далее. Сохранить. Я люблю сохранять в формате PDF. Нажимаем «Формат PDF» и далее на компьютере указываем уже тот путь, тот каталог, куда будем сохранять. Я сейчас этого делать не буду, я уже эту декларацию сохранила ранее. Давайте посмотрим, что получилось. Посмотрите, сколько листов декларации. То есть она сохранилась отдельным файлом, каждая страница. И Согласитесь, это крайне неудобно открывать каждый файл и просматривать, тем более, если вы куда-то или кому-то хотите ее отправить. Поэтому что делаем? Можно объединить PDF-файлы. Можно их объединить с помощью специальной программы. Вот у меня эта программка наверху, программка pdf но если у вас нет этой программы, а скорее всего у вас ее нет, то можно просто воспользоваться бесплатным онлайн-сервисом по PDF-файлам. И не только PDF-файлам. Вот один из таких сервисов. Ссылочку на данный сервис я оставлю в описании под видео. Как им воспользоваться? Во-первых, здесь выбираем нужную операцию. В данном случае нам нужно объединить PDF-файлы, но бывают случаи, когда нужно и разделить. То есть здесь есть всякие варианты на все случаи жизни. Мне очень нравится этот сервис. Выбираем «Объединить PDF». И далее мы можем сюда или выбрать файлы, или перетащить. Я сейчас просто открою окно, выделю все файлы. Перетащу их в это поле. Файлы перетащились, но смотрите, но, есть одно но. Вот в моем, в моем данном случае, вот в этих сохраненных файлах, один файл, он, во-первых, пустой, и он не читается. Поэтому его нужно удалить. Иначе, если я нажму «Объединить», я уже пробовала, ничего не получится. Удаляем вот файл, который... Этот сервис не может прочитать, тем более без всякого сожаления, потому что он пустой. Удалили. Далее нажимаем ⁇ Объединить ⁇ И обратите внимание, внизу идет ⁇ Объединение ⁇ Открываем. Ну что получилось? Получилось тоже не очень хорошо. Специально вам показываю, что они идут не по порядку. То есть она вот объединила, как они там лежали, так и объединилась все. Поэтому поступаем следующим образом. Делаем еще раз эту операцию. Объединить PDF. Перетаскиваем сюда файлы. Удаляем вот этот, опять же, файл, который не читается. Далее, следующая операция. Здесь ставим «Сортировать файлы по названию». Вроде бы все хорошо посортировалось, но, но у нас титульный лист, он в конце. И тогда просто механически титульный лист ставим в начало. И после этого еще раз нажимаем «Объединить PDF». И скачать объединенный PDF. Открываем. Теперь все замечательно. Первый у нас титульный лист. И далее пошли все разделы по порядку. На этом все. Благодарю вас за внимание. Если видео было интересным и полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.